Всем привет, дорогие друзья! То, что сейчас я вам покажу, вы, наверное, удивитесь. На самом деле это очень странно. МКС засняла, как рядом с ними около двух часов находился дискообразный НЛО. Удивительно, но многие интересные моменты на МКС закрыты. То есть трансляция на МКС шла, но камеру почему-то повернули вообще в темную сторону я не мог понять почему но кадры просочились кому-то удалось даже прямую трансляцию заснять несколько минут это очень интересно и странно потому что множество людей кто сидит на трансляции они пытаются найти неопознанный летающий объект или просто посмотреть на нашу планету но удивительно Одному очевидцу повезло заснять эту необычную картину. Что вообще происходило, вы видите сами. Неопознанный летающий объект дискообразного можно сказать, масштаба просто рядом находился с МКС. Он ничего такого не делал. Он просто завис и шел, можно сказать, или плыл, или как у них там летал по, по ходу того, как МКС двигалась. Удивительно просто, но множество тайн, которые мы сейчас увидим, они или закрыты сейчас, или нас просто обманывают, чтобы мы ничего не увидели. Да, по многим причинам это очень странно. Но этот НЛО очень хорошо попался. И удивительно, что я сейчас вам все это показываю. Кстати, этот видеосюжет был сделан 3 дня назад также на МКС. Конечно, плохое качество из-за шумов, но это ничего. Зато видно, что за НЛО. А эти кадры были, дорогие друзья, сна сняты в Норвегии. Удивительно, но то, что вы сейчас видите, неопознанный летающий объект контролирует кораблем каким-то ярким синим лучом. Удивительно, мне кажется, здесь что-то не так. Посмотрите внимательно корабль движется прям к этому объекту. И удивительно то, что множество таких необычных объектов, вообще они из воды появляются. Я видел множество странных явлений на море. Я видел и в горах, я видел и, можно сказать, в тайге. И множество таких нелепых моментов, которые попадаются на кадры, это или целенаправленно ждут что-то появится, или просто на удачу. Но удивительно, что в этой необычной стране, в Норвегии, про НЛО ничего и не знает и не слышали. Но кадр сделал 13-летний парень со своим отцом. Удивительно, они работают в этом месте и первый раз такую необычную чуду видели. Да, после этого, когда корабль э, НЛО или сканировал, или потом, я даже не знаю, как это сказать правильно, потому что здесь как-то все расплывчиво понимаю, я даже и сам понять не могу. Но возьмем то, что этот НЛО потом через несколько минут ушел под воду чуть дальше и все. Оказывается, э, вот этот необычный э, корабль перевозил необычные грузы. Что груз, я не знаю. Но из этой ситуации получилось так, что НЛО заинтересовалось, что ли. Понять не могу, но очень странно. А этот видеосюжет был сделан у нас недалеко. Да, у нас недалеко, когда я имею у нас недалеко, это, дорогие друзья, Испания Удивительно, что рядом с Испанией появились неопознанные дискообразные корабли Они очень странного типа, но в тот день сразу облака и плохие природные явления появились Да, скорее всего, НЛО заряжалось э, вот этим необычным молниям Но удивительно то, что никто про них не слышит Очевидец установил камеру, ибо чтобы здесь воров не было, и заснял вот такую картину. Он даже сам не знал, что на камере появились вот два неопознанных летающих объекта. Удивительно то, что эти объекты зарядились и потом исчезли. Как и погода это. Удивительно красиво, но страшно. Он решил отдать в СМИ, что ему сказали, мы этой фигнёй не занимаемся, у нас своих дел по горло. И то есть он решил опубликовать на своем фейсбуке вот такой видеосюжет. Попросил э, выложить этот видеосюжет и объяснить то, что это очень странно и необычно. Хоть и лайков он мало собрал на фейсбуке, но зато здесь я уверен, что он соберет множество лайков, потому что то, что мы сейчас видим, это очень необычно и очень страшно. Ну а самое то, что происходит, мы должны понимать прекрасно, что Люди ни на Земле, ни в космосе, мы не одни. Ну и последний видеосюжет. Вас, конечно, чуть-чуть сейчас шокирует, потому что он очень странный. Я также его не мог объяснить по многим причинам. Звезда, рядом с ним находится неопознанный летающий объект очень странного типа. Вообще, эти кадры были сделаны в Китае. Я уже понимаю прекрасно, что в Китае что-то много чего происходит, но это пустынное место, здесь очень редко что происходит. Но посмотрите внимательно на этот объект. Вы, конечно, первый раз это видите, но удивительно то, что у него множество необычных таких, знаете, как шипов. Я сперва подумал, но, скорее всего, это также неопознанный летающий объект, а именно целенаправлен он в такие русла, как необычность, потому что множество странных таких объектов появляются здесь. И много людей, которые видят эти объекты, они удивлены. Потому что я не могу объяснить то, что сейчас я вижу. Как это озвучить, я даже не могу понять. Этот видеосюжет попал мне через почту одного там, подписчика. Но объяснить то, что это было, он рассказал, что это в Китае было снято. Но что за объект? Честно, если вы видели такую необычную картину, то пишите сами, если вам очень странно будет видеть такой необычный сюжет. Потому что множество вот таких необычных моментов истины мы не можем объяснить, что и в воде, что и в воздухе, что и в космосе. Но да, этот необычный НЛО может управлять природными явлениями. Уже это сталкивались, оказывается. Такой видеосюжет наподобие был сделан в Англии. В 2017 году шторм надвигал, надвинулся прям в сторону Шотландии, потом опять в Англию пошел. И вот эти красные такие освещения это тучи такого необычного масштаба. Удивительно, но наш мир скрывает множество тайн, которые объяснить даже я не могу, дорогие друзья. Но если вам понравилось, то Поставьте лайк, подпишитесь и самое главное не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одну серию о Тайной НЛО. Ну а с вами я прощаюсь ненадолго, но на несколько времени я буду отсутствовать. Так что приятного было с вами поговорить. До новых встреч!